Ребята, всем привет и добро пожаловать на мой канал. Если ты еще не подписан, обязательно подпишись и не забудь поставить колокольчик. Сегодня будет очень интересная тема. Великобритания одна из необычных стран со своими особенными традициями. Поэтому сегодня я вам расскажу интересные факты о Великобритании. В 18 веке в Британии мужчинам и женщинам было запрещено загорать на одном и том же пляже. Первым городом, где впервые появилась собственная пожарная служба, это город Эдинбург. Впервые использовать зонд от дождя начали англичане. До этого зонд использовали только от солнца. Плащ от дождя также был изобретен в Британии. Сокращенно британцы называют плащ от дождя «маг». Первым программистом в мире была англичанка Ада Лавлейс. Впервые метро появилось в Британии, в городе Лондон. Самая популярная башня Биг Бен получила свое название не из-за часов, а из-за колокола, который расположен внутри башни. А первый публичный зоопарк был открыт в Британии в Лондоне в 1829 году. А знали ли вы о таком факте, что британская королева имела право путешествовать без паспорта, минуя таможню и досмотр багажа? Традиция отмечать день поцелуев появилась в Британии. Затем ООН утвердила этот праздник как международный, и он отмечается теперь каждый год 6 июля. Шнурки для ботинков изобрели также британцы в 1790 году. Родина гольфа Британия впервые о нем здесь упоминается в 1457 году. В Англии, оказывается, домашнее животные можно завести только с разрешения специальных служб. В Великобритании школьники учатся 13 лет. Дети идут в первый класс в возрасте 4-5 лет. Также во всех школах Британии форма одинакового цвета, темно-синяя. В Британии запрещено курить в любых закрытых помещениях. Стирка не входит в домашние дела англичан. Для этого есть прачечные, которых, кстати, очень много. В Британии проживает более 30 тысяч человек по имени Джон Смит. Оказывается, что в Доме парламента запрещено умирать. В Великобритании, оказывается, есть профессия стояльщика в очереди. Шотландия может похвастаться самым коротким авиарейсом в мире. Он длится всего лишь 1 минуту 14 секунд. 25% лондонцев были рождены не в Великобритании. В целом в столице можно услышать около 300 разных языков. А Букингемский дворец был построен на месте публичного дома. В Англии больше цыплят, чем людей. Если вы разместите марку на конверте с изображением королевы вниз головой, то это может быть расценено как измена. В Великобритании нет единого документа Конституции. Один из самых известных напитков в Шотландии это виски, хотя на самом деле его изобрели в Китае. Самая короткая война в истории была между Англией и Занзибаром в 1896 году. Занзибар сдался спустя 36 минут. На протяжении 300 лет с 1066 по 1362 официальным языком в Англии был французский. Британская полиция не носит оружие за исключением чрезвычайных ситуаций. В Великобритании левостороннее движение. В Шотландии проживает самый высокий процент рыжеволосых людей в мире. Около 13% населения имеют рыжие волосы. А примерно 40% несут рецессивный ген. Среднегодовое количество осадков в Лондоне составляет 584 мм, что меньше, чем в Риме или Сиднее. Поэтому постоянные лондонские дожди – это миф. Британцы первыми начали использовать почтовые марки. Лондонская Оксфорд-стрит является длиннейшей улицей в мире. Колесо обозрения, которое находится в Лондоне, считается самым высоким в Европе. Шотландии принадлежат 790 островов, но только на 130 из них живут люди. Великобритания Великобритании считают, что если вам перешла дорогу черная кошка, это только на удачу. Недавно в Великобритании были введены новые купюры, которые сделаны не из бумаги, а из специального пластика. Эти купюры примечательны тем, что они не мокнут, их очень сложно порвать, а также невозможно подделать. А еще они служат намного дольше, чем обычные деньги. И еще один интересный факт, который касается отдельно Шотландии и Англии, это то, что если у вас на руках шотландские купюры, вы ими не можете расплатиться в Англии, но ну, а если у вас английские купюры, вы можете расплатиться как в Шотландии, так и в Англии. Напишите, пожалуйста, в комментариях, понравилась ли вам моя подборка интересных фактов о Великобритании. Не забудьте поставить пальчик вверх и подписаться на мой канал. Всем пока! С вами была ваша Аня.